Мне кажется, вообще от типа от пули. Лол. Нет! Щет. Ловлю. Ой, я немножко рухнул. Но кошка помогла. Ну шо? Это вейтер прочитал, вейтер. Ай, Влайк, помоги мне. Стоблад. Сто лад. Твоя среда. Хелп мне. Давай посмотрим, как человек пытается выбраться. Ты ч, охренеть лишл, А, тут лестница была. Влайк, поддымай. Смой, блядь. будешь. Жив будешь, понял? Спокойно, жив будешь, все. я бы тоже построил космический корабль, чтобы влететь в Лунию. Ты зачем поиграть в футболчик? А, я понял, ты не в этой локации. Ой! Бляха! Ты тупой! Группа нейтрализованная. Я эти три Полностью. Серьезно? О, здорово. Да-о-о, решил присесть. Я надеюсь на свою удачу, которая есть. Хочешь прикол? Хочешь прикол? Я тебя ненавижу если сычр, рядом со мной был цветок. И ты дурачок. Блин, можно было раньше сказать? Нет. Это то, это фрэнк. Да. Серьезно. А ты не верил? Да, что у него дым Не понял. че за я. Я отошел от окна и меня он ударил. Меня тоже дым будет. Блин, лаговая машина. Я триггерю. 삼... Три... На тебе, подожди. Дебил. Есть, блин. Нет. нет? Здесь чем то пахнет вонючим. Звуки паники. Надо продавать. Посветите я. Я его распилил, серьезно? А можешь Как ты меня нокнул? КА- Пречку. Ой, да, Ублюдок, мать. Ублюдок, а ну иди как сюда, говно, собачка. Э-э, э-э, э, э, э, э. <с joue> Подожди, стой, под... <социально> Сейчас, э-э. Снизь. Снизь. Снизь. Снизь. Снизь а ха я хочу! Я пошутил! Трусим, трусим, я ее трусим, трусим, трусим! Обязь! Какого как ты не сдол? Да ну подожди! Там я хопа, да? Нет! Стой, стой, стой! Владик, лайк, смотри где? Спускайся отходит. Я спускаюсь. О! Блять! С тобой все нормально. <связь> <связь> все, все хорошо. Ой, один наверх ты а чинил. Уже <связь> <связь> <связь> <связь> Не знаю, говори на русском. Да, розыгрыш. Говори, а уровень столкну и перелазишь. 306. Какой-то пальной был, но он все равно сработал. Ха-ха! Няться наверх! Ой, лифт! Подожди! Я вызвал лист, подожди! Как она притрадится? Ой, как-то он... С красной релифтом Привет Привет Крупка Привет Андрей па папа па пам пам пам пам пам пам пам патрона? 12 патронов Что, почему они меня допустили? Ты да, блин, я рука жир. Никогда нет, всех попаданий. Да вам не кажется, он все подроды принимал как э, конфеты? Рука жир. Ох, хеллоуин, походите, покажу фокус. Держу, по мне стреляешь?